Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 16 по 22 ноября. Неделя знаменована переходом Солнца в знак Стрельца и Венеры в знак Скорпиона 21 ноября. Проходя по тому или иному знаку зодиака, Солнце усиливает его, делает более ярким, выделенным, заметным. Проходя по Стрельцу, Солнце лишает противоположный себе знак Близнецы части активной энергии. Затруднено внешнее проявление информации по знаку Близнецы, так как это оппозиция Стрельца. Явное проявление знаков Дева и Рыбы тоже затруднено, хотя в меньшей степени, и при этом их проявление становится неустойчивым, непредсказуемым. Рыбы могут замкнуться в себе, отгородиться от внешнего мира, уходя от решения внешних проблем. А представители знака Девы склонны рисковать, растрачивая свой потенциал по мелочам. В лучшем случае Дева может обогатиться новой информацией, а в худшем случае прийти к кризису и конфликту. Транзит Венеры по Скорпиону приносит сложности в личных и деловых взаимоотношениях, а также финансовых вопросах. Представителям знака Тельца, а также Львам и Водолеям. возникают переходные, трудно управляемые процессы практически во всех сферах. Поможет только лишь осознанность стремления к конструктивным трансформациям и преобразованиям. Венера в Скорпионе дает высокую эмоциональную напряженность, причем представителям всех знаков Зодиака. Люди становятся более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлении чувств. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в партнере, неудовлетворенность отношениями. Брак, деловое партнерство, совместные проекты и взаимоотношения с женщинами становятся напряженными, Усиливаются крайности проявлений претензий и недовольства по отношению к партнерам, особенно в финансовых вопросах. 16 ноября, понедельник. Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с Марсом. Наделяет всех энергичностью и стремлением к конструктивным действиям. Большинство людей склонны прямо и честно высказывать свое мнение. Это может показаться кому-то чрезмерным и даже стать источником конфликтов. Для успешного ведения дел важны контакты с женщинами, партнерами и сотрудницами. День благоприятен для решения вопросов строительства, техники, сферы услуг, недвижимости. Многие получат удовольствие от напряженной физической деятельности, и это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения. Конечно, вы можете выбрать для этой цели спорт или интенсивные личные отношения. День благоприятен для налаживания взаимоотношений с романтическим партнером. Луна в гармоничном аспекте с Венерой всячески способствует хорошим взаимоотношениям. В этот день можно устранить даже затянувшиеся конфликты, наладить семейные отношения. Во всяком случае, сегодня у многих хватит решимости высказать свои претензии и интересы, либо сделать первый шаг к примирению. Выяснение отношений окажется конструктивным для брака и полезным для обеих сторон. Тоже можно сказать и для романтических, любовных отношений. Хороший день для участия в семейных играх, спортивных мероприятиях. Идеально подходит для активного отдыха. Возросшую активность и энергию можно эффективно приложить на поприще обустройство жилища. День благоприятен для переезда, перемены места жительства. 17 ноября, вторник. луна в Стрельце до 18.34 Период Луны без курса с 9.54 до 18.34, после чего Луна переходит в знак Козерога. Меркурий в оппозиции с ретро-ураном. Напоминает о себе события начала октября. В течение дня возникают разногласия, конфликты и неразбериха. Возбудимость, нервозность и ненужная раздражительность могут привести к расколу в партнерстве. Из-за собственной невнимательности возможны несчастные случаи, ДТП. Неблагоприятный день для различных изменений, обновлений, совместной работы или поездок. Раздражительность, нервозность, препятствия в делах, трудности в общении с коллегами и партнерами, неприятные визиты делают этот день неблагоприятным в деловом отношении. Отложите решение финансовых проблем и принятие важных решений. Тем более весь день Луна без курса, то есть не взаимодействует ни с одной планетой до выхода из знака Стрельца. Многое, что происходит в этот период, может быть обречено на неудачу или реализацию совсем не так, как вам бы хотелось. Лечебные процедуры не дают стоящего результата. Отсутствует внимание и желание чего-то добиваться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 А сегодня еще и оппозиция Меркурия с Ураном. Поэтому этот день является днем повышенной опасности. Если же нужно что-то завершить, сжечь мосты, то хорошо делать это сегодня в течение дня до 18.34. 18 ноября, среда. Луна в Козероге. Напряженный аспект с Марсом, но гармоничные аспекты с Меркурием, Ураном и Нептуном. Указывают на необходимость энергичной работы, и в этом случае будет удовлетворяющий вас результат. Ваши старания впоследствии могут привести к повышению в должности. В этот день можно решить профессиональные проблемы и задачи карьерного продвижения. Актуальным становится осмысление каких-то своих текущих задач, а также подходящий день для переосмысление дальнейшей глобальной жизненной позиции нужно задуматься о своем общественном положении и приложить все все свои силы все свое упорство и настойчивость для продвижения к жизненным целям. по крайней мере те кто будут стараться в этот день кто будет упорно работать смогут приблизиться своим планом вплотную и к реализации целей подойдут на самое близкое расстояние. Чтобы эффективно использовать энергии сегодняшнего дня, всю активность и инициативу нужно отдать работе, служению делу своей жизни. Также возможно обретение покровителя, благорасположенного, начальника, который будет способствовать изменению положения в обществе и материальному благосостоянию. Вероятными становятся изменения в карьере, должности, перемены места работы или вида занятости. События этого дня могут привести к полной профессиональной переориентации, изменению социального положения. День неблагоприятен для решения житейских, имущественных и жилищных вопросов, а также не подходит для решения проблем семейных отношений. Поэтому сегодня не следует придавать этому большое значение и отдавать этим вопросам много энергии. Эмоциональная неустойчивость и импульсивность, раздражительность и необходимость решать одновременно с деловыми и домашние проблемы, а также вопросы близких женщин мешают в работе, не дают реализоваться планам и препятствуют продвижению к целям. 19 ноября четверг. Луна в Козероге в напряженном аспекте с Венерой, в гармоничном аспекте с Солнцем и в соединении с Плутоном, Юпитером и Сатурном. Период Луны без курса с 18-29 до 22-24 энергетически сильный день в лучшем случае возможен интенсивный период деятельности многие будут разрываться на тысячу дел и везде успевать некоторые люди обнаруживают у себя уникальные способности появляется восприимчивость к астральным воронкам вблизи катастроф способность чувствовать силовое воздействие космических потоков прислушивайтесь к себе Доверяйте своей интуиции. Если что-то не получается, значит стоит на время оставить эти дела. В этот день проявляют себя манипуляторы. Люди послабее легко принимают сторону другого человека, могут поддаться влиянию, их легко подавить. Многие подвержены гипнозу. Более сильные и волевые личности чувствуют, что на них оказывается бессознательное воздействие, хотя точную причину этого сформулировать сложно. Это день эмоциональной возбудимости, который может закончиться головными болями, срывами, нервным перенапряжением. Люди склонны допускать бестактность в общении. Обидчивость и концентрация на мелких недоразумениях мешает сосредоточиться на работе. А конфликты как в быту, так и в работе делают день сложным для решения большинства деловых задач. Руководители категоричны и придирчивы. От этого страдают молодые сотрудники и женщины-работники. Покупки неудачны а траты чрезмерны в этот день. Многие могут оказаться в финансовом тупике или неразберихе. Сегодня многие люди испытывают сильное раздражение, эмоциональные всплески, которые отражаются на работе желудочно-кишечного тракта. Ухудшение может наступить у больных заболеваниями щитовидной железы. 20 ноября, пятница. Луна в Водолее. В напряжении с ураном и гармоничном аспекте с марсом успешно самостоятельная работа и любая интеллектуальная деятельность некоторая эмоциональная неустойчивость трудности во взаимоотношениях особенно с женщинами могут быть компенсированы физической активностью хорошее время для занятий спортом увеличение активности подвижности общение может быть не очень гармонично так как существует тенденция к разрыву устаревших взаимоотношений, а из-за этого происходят нарушения распорядка работы. Возникают проблемы с друзьями и коллегами, в том числе материального и эмоционального характера. День неблагоприятен для реорганизации производства, покупки оргтехники, внедрения передовых идей. Осуществление некоторых задач потребует применения физической силы, механизмов, оборудования. Но могут возникнуть проблемы с электропроводкой, офисной техникой. Повышенная импульсивность, эмоциональность и нервозность побуждает к опрометчивым шагам. Но если сегодняшние действия будут умело спланированы, то производительность труда окажется высокой и появится возможность заложить фундамент дальнейших успехов. основной опасность сегодня представляет пользование электроприборами и электроникой. У беременных возможно внезапное начало родовой деятельности. Появляется склонность к кардинальным преобразованиям, изменениям в доме. Неожиданные события вмешиваются в семейную жизнь. Возможны ссоры, разногласия, в том числе на идеологической или финансовой почве. Опять же, от осознанности зависит то, как пройдет ваш день. Если вы понимаете энергии сегодняшнего дня, то будете пытаться обойти острые углы. А значит, ничего серьезного, неприятного не произойдет. 21 ноября, суббота, Луна в Водолее. Период Луны без курса с 2.48 до утра следующего дня, то есть почти сутки. Венера, планета любви, взаимоотношений, входит в знак Скорпиона, где имеет статус изгнания. Но в этот же день Солнце переходит из Скорпиона в знак Стрельца, что сглаживает мрачную атмосферу дня и вообще ближайшего периода, пока Венера будет в Скорпионе. День сложный, многие ощущают тревогу, неопределенность еще больше угнетает. Может назреть необходимость перемены места жительства. Возрастает чувствительность и эмоциональная агрессивность. Появляется взаимное стремление к тирании, игнорированию забот и интересов друг друга. Могут произойти кардинальные перемены в отношениях с дорогими вам женщинами. Актуализируются вопросы наследства, элементов совместных финансовых дел. Поскольку сегодня день и Луны без курса, то период лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить то, как ваши же слабости могут найти контроль над вашей психикой, поведением и принимаемыми решениями. Интересный результат дает наблюдение за воздействием Луны без курса на фондовый рынок. В подавляющем большинстве случаев холостой пробег Луны совпадает с периодами распространения слухов и сведений, не соответствующих действительности. В это время поступает много противоречивых данных, на основе которых невозможно принять эффективное решение. Многие теряют деньги, если считают сформировавшуюся во время холостого пробега Луны тенденцию как основную. Впечатления от событий, произошедших сегодня, могут быть обманчивыми и противоречивыми, поэтому то, что происходит с вами и вокруг вас в этот период времени, период Луны без курса и сегодня в течение дня, впоследствии может быть неоднократно переоценено и переосмыслено. 22 ноября, воскресенье, луна в рыбах, в гармоничных аспектах с Венерой и Ураном. напряженный аспект солнца не окажет негативного влияния, он произойдет ранним утром, поэтому воскресенье в целом будет благоприятным. Хороший день для общения с богатыми и влиятельными женщинами. У людей деятельных, активных появляются ценные идеи, реализация которых приведет к финансовому процветанию, увеличению доходов, хотя и краткосрочному. Вдохновение в делах, желание выхода из сдерживающих обстоятельств, усилившаяся интуиция, может подсказать вам выход из трудной ситуации. Хороший день для косметического ремонта, оформления офиса, неформального общения с коллегами – Некоторые деловые отношения могут преобразоваться в романтические. Вообще необычно складываются взаимоотношения с женщинами, партнерами и сотрудницами. Удачно проходят прямые эфиры, онлайн-конференции, обучающие мероприятия. Это день взаимопонимания и взаимного учета интересов с партнером. Возможно, неожиданная выгода и финансовые поступления. Не исключены необычные, волнующие ситуации. Общение с детьми и ближними родственниками приносит удовольствие. Хороший день для улучшения жилища, удачных покупок, контактов с романтическими партнерами. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду признательна за репост. Буду рада комментариям.